И всем привет. Такая уж музыкальная пауза была, буквально несколько секунд. И, естественно, мы с вами начинаем играть в Майнкрафт. Некоторые подумали, зачем я вообще туда смотрел. Но если посмотреть по виду, то тут э, не, есть несколько таких уж прекрасных мест, где можно развиваться. Это вот эта гора и вон та, чисто состоящая из песка. Но туда мы пойдем лишь только тогда, когда развеемся. Ну а пока что я, естественно, тут разглядывал и нашел вот такое местечко. Пожалуй, мы сначала тут разживемся, пока какое-то время. Нариси на а, Играем мы в Майн а, на, то есть на версии 1.7.9, которая вот новая вышла. А, как вот когда она вышла, мне естественно как-то все равно. А пожалуй, мы будем еще вот так. Так, вообще поначалу я буду добывать пшеницу, чтобы было нам хорошо. Чтобы сначала хлебушком завестись. Так, ши Пойдёт, ну но штучек пойдет ладно ну, пошлите березку рубить лучше И, естественно я добавлю моды это стопудово будет но тогда мы будем играть на 164 а, моды какие будут добавлены то пишите тоже под комментарием мы их обязательно я их обязательно включу а, ник вы естественно мы уже видите джапа Япон СРЛ. Может, для кого-то это смешно прозвучит, но мне нормально. Так, все, нарубили. Березки. Да, вот мой скин. Как вы видите. Мне особо долго не хотелось мучиться. Я решил вот так сделать. Так, это сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. Не, нет сюда, полки сюда. дуб. Нет. Сколько там матыгу надо? Две. Пойдет. Пожалуй, пойдем. Там сначала что ближе к нашему месту назначение которое мы хотим сделать М -м -м. так земля пишет отсюда. будет пролот здесь стоит у нас верстак и вот и вот еще что я хотел сказать удачный сезон да? кто -то нафиг. Так -так. может кто-то и начнет говорить как-то так начал без мода всяких то вам скажу честно пока не надо пока что пока будет так когда добавлю тогда уже будем с вами смотреть что да как нам что делать так все теперь нам надо как-то а нет еда у нас есть теперь нам надо как-то найти себе жилье чтобы жить спокойно и в тишине и согласие, палки убрали. Это все да? Ой, блин. Мне ж, они же нужны. Это все сюда. Палка немножко сюда. Кирка получилась. Все. Так. А, сундуки точно. Вот он, сундучок у нас есть. Ставим его сюда. Это все скидываем сюда. мотыгу тоже сюда. А теперь давайте делать нам такое кровное место, чтобы мы могли... Блин, да, нужно так э, все пойдет пойдет палки сюда это сюда лопата получилась э, нет лопату возьмем с собой ну, надеюсь ой блин первый уже кирка пошла в дело мы будем я буду снимать естественно по несколько минут э, там минут как всегда выходит у меня по 5 пять минут да и буду, естественно, снимать по 5 минут. И, можно сказать, уже пора мне закругляться. Но, естественно, простите меня, что так выходит. то, Но мы будем, пожалуй, играть так. И скажу уже, пожалуй, как надо. Уже заканчивать будем. А если вы тут впервые, подписывайтесь. Пишите, какие моды нам надо с вами тут сыграть. Мы с ними обязательно сыграем и уже будем там определяться. А, нет, пока есть не будем. Сейчас пойдем нарубим за, кад за кадром. Э, так что подписывайтесь, пишите, какие моды вы хотите тут видеть. И всем удачи, всем пока. Апекс радио. Официальный сайт. Получите под ссылкой описание этого видео. Естественно... Благодаря ему проводятся все лицензионные съемки. Всем пока.